Я приехал в автосалон «Альтера», обратился к менеджеру, и очень мне помогли Тимур и Миша. Очень большое им огромное спасибо. Я очень доволен.